Никогда не говори никогда. Лгать себе пустое, знаешь ли, дело. Ведь душа, она свободна от тела. И ее запретов строгих узда Не удержит никакой силой властной. Что душе, когда она не согласна Крылья взять, да устремиться туда, Где в безветрии дрогнет осина, Где до боли дорогой ей мужчина Гладит взглядом золотой горизонт, Где не выпали еще триста зол На любви их незавидную долю. И была бы ее только воля, Повернула бы душа время вспять. Крылья спрячь, босая будет бежать В пору, где счастье неизмеримо, Где его душою она любима. Запретить ты не в силах ей там бывать».